Все средства с вашего счета были списаны в рамках акции Будущее планеты". Денег нет были, ничего нет на. Ну. Тачка как это ведро. Здорово. Я, конечно, хочу. Все бабла хотят. А что делать надо? Биткоин? Это что, это косметикой торговать? Нет. И ч какие вложения нужны? Минимальные? Ха -ха. Ладно, давай попробуем.